в авиационном полку в войсках противовоздушной обороны. Участвовала в обороне Северного Кавказа. В начале 1945 года дивизию перенаправили на Дальний Восток. Здесь и встретила наша героиня День Победы. Ее ратный подвиг отмечен правительственными наградами, орденом Отечественной войны, медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа, медалями к юбилейным датам. Уважаемая наша Анна Степановна, мы поздравляем вас с праздником и желаем счастья вам, мира и добра на долгие-долгие годы. Сегодня в этот праздничный день вас поздравляют артисты муниципального бюджетного учреждения «Дворец искусств», Встречайте, для вас поет Игорь Скорняков, На солнечной поляночке Другую игру против парнишка на Талььяночке Играет про любовь, Про то, как ночи жаркие, С подружкой права такие полшаки, красивые дарил. Играй, играй, рассказывай Да я сама О а том, как черноглазая